Как таргетировать видео на видеоконкурентов? Есть сейчас хороший лайфхак. Вы можете таргетировать рекламу своего видео прямо на видеоконкурентов. Как это происходит? Многие большие монстры с теми, с которыми тягаться сейчас нам не под силу, они вливают огромные бюджеты в видеомаркетинг, у них очень сильные каналы, но они не выключают рекламу в своих видео, и вы можете при помощи Google AdWords показывать свою рекламу прямо в видео конкурентов. Представляете, конкурент тратит десятки тысяч долларов в день на свою рекламу, а вы спокойненько первые шесть секунд забираете себе, это же так классно. Попробуйте, вам обязательно понравится. С вами был Саня если есть вопросы, задавайте их под этим видео, либо обращайтесь нам по этим контактам. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».